Сегодня у нас э, состоятся две очень интересные лекции. А сейчас я приглашаю на сцену профессора, доктора экономических наук, Наилю Гумировну Боговуддинову. Давайте поприветствуем ее. Доброе утро, студенты! Сегодня мы с вами попытаемся ответить на очень важный и интересный вопрос, куда же падает рубль. Сам вопрос, конечно, вызывает несколько недо... недоумений, наверное. Как же он падает? Он падает на лужайку, он падает на пол, падает на стол, или он падает так же, как чашка и разбивается, или что же происходит? С ним, с нашей национальной валютой. Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне бы хотелось немножечко вам рассказать, как же появились деньги. Вообще, что такое деньги? Как вы считаете? Кто знает, что такое? Что деньги? такое деньги? Это средства оплаты. Средства оплаты. Хорошо. Про... Еще. Еще, пожалуйста, оранжевый микрофон. Это ценные вещи. Это ценные вещи. Хорошо. Еще какие варианты ответа? Так, пожалуйста, вот оранжевый микрофон сюда же. Вот. Это национальная валюта. Это национальная валюта. Хорошо. Есть, есть. Но Спасибо, ребята. Да. Это сейчас. А вообще деньги, прежде всего, это средство обмена. Потому что мы с вами даем определенную сумму, а получаем на нее что-то то, что мы хотим купить. Правильно? Мы что-то приобретаем. Практически мы определенную сумму меняем на то, что мы хотим взять. Так и получается. Практически так и начиналась история денег. Если сейчас мы с вами привыкли к тому, что есть определенные монеты, то очень-очень давно, когда еще государства все были другими и назывались по-разному, столицы мира были тоже другими, вообще был, не было денег, и люди обменивались друг с другом. Все жили натуральным хозяйством. То есть у кого-то были овощи, а у кого-то был лес. И так как не было единого средства обмена, люди меняли свой товар на другой. Помните, вы еще историю не изучали? Кто-то изучал, кто-то нет. А вообще вот вы чем-то меняетесь друг с другом? Меняетесь. Вот чем вы меняетесь друг с другом? Игрушками меняетесь. Вы же можете игрушку поменять на конфетку? Можете. Можете конфету поменять на жвачку? А вообще у вас самый ходовой товар обмена какой? Фрукты, конфеты или жвачки? Деньги. Деньги или да. фрукты? Деньги. деньги. деньги. Да, вот как. Видите, какие вы прогрессивные? Но там же мир был другой, и все были не такими прогрессивными. И что-то люди... А, а когда у вас денег нет, и мама вам не дала, или у вас кончились деньги... Вы то, что вы хотите что-то взять, вы ведь у друга вымениваете на то, что у вас есть. Правильно? Да. Вот. То есть вы примерно понимаете, что такое процесс обмена. Понимаете. То есть, если вам нужна жвачка, но у вас нет определенной суммы, вы меняете свое яблоко на жвачку. Нет. Бывает такое? Ну, у кого-то нет. А пирожок на яблоко? Да. Тогда вы все меня понимаете. Ну, вот Мир начинался с этого, если вам нужен пирожок или яблоко, или вы меняете, а кому-то было по-другому, кому-то надо было прежде всего купить очень много, взять очень много муки, и, а у него было много, и часть муки он менял на лес, который ему нужен был в дальнейшем. Это понятно, то есть прежде всего деньги это сейчас средство расплаты, а тогда это средство обмена, ясно? Идем с вами дальше. Первые деньги, первые деньги, они были разными. Если мы с вами привыкли сейчас, что во всем мире это или монета, или купюра, так ведь? Да. То есть деньги у нас, или монетка, или купюра. Вообще самые первые деньги почему-то вот так сложилось, что вообще это были вот такие раковины. Это самые первые деньги, это все, что было до нашей эры, еще и до Рождества Христова, как, как бы, вот это первые деньги, мировые, э, мировые первые деньги. Это ракушки каури. И э, вот когда вы будете изучать историю, вы узнаете историю э, завоевания Латинской Америки. Там очень явно можно увидеть, как золото выменивали на пустые бусы, на очень многие... Украшение, которые сейчас ваша мама называют таким простым словом бижутерия, а тогда это людей в те времена больше привлекало. Так вот перед вами самые первые исторические деньги. Но это ракушки выглядят сейчас, они были необычными, и на них меняли все. Следующий слайд, мне покажите, пожалуйста, там вот. Значит, это как ракушки ходили тогда, когда еще не было металла. Потом появляется металл и начинается Отливаться металлические деньги из драгоценных металлов. Какие вы знаете драгоценные металлы? Золото еще. Серебро еще что? Алмаз это камень, это не металл. Медь хорошо. Бронза еще что знаем? Олово. Молодцы. Еще что знаем? Латунь. Все, даже я столько не знаю, сколько вы знаете. Значит, прежде всего есть драгоценные металлы. Драгоценным металлом, вы знаете, относятся золото, серебро, медь. Бронзовых денег, конечно, не было. Вот деньги лились примерно в таких формах, в некрасивых на сегодняшний момент. И они были вот, а, выполнены в таких пластинах. Но пластины были неудобны. Давайте на следующий слайд покажем. Вот видите, а, слитками же... Слитки, это как бы интересно, то есть как бы сделать. Слитки золота остались, у нас есть определенные э, слитки там в килограмм, в два килограмма, кто хочет много денег сразу сохранить в банке. А вот э, так делались первые слитки, но это очень большое количество денег в них внутри. Следующий слайд. Как Вот из вот таких слитков, затем, почему рубль? Почему рубль не знаете? Есть вот желтый микрофон, у нас есть. Ответ. Значит, почему рубль? Потому что рубили. Правильно, молодец. То есть вот здесь в России вот эти слитки, то есть слитки и вот эти металлические пластины рубили в зависимости от веса. И поэтому часть рубленая называлась рубль. Понятно? Значит, вот смотрите, видите, деньги нарубаются, и определенное количество дается в обмен на тот или иной товар или на другие какие-то суммы. Так, еще что у нас есть? А вот, например, были еще монеты на Востоке. На Востоке они вообще были круглой формы, но они, видите, в какой форме? То есть они одевались вообще на ниточку. Вот, молодцы, чтобы они не терялись. Вот они их так и носили определенные суммы. Это сейчас талисманы, а тогда-то э, их делали для того, чтобы они не потерялись. Что у нас следующее? Вот. Кстати, по почему мы даем эту картинку? По возрасту монеты... Монеты стали ходить очень давно, и монеты – это единственный артефакт, по которому можно определить возраст того или иного города. Вот, кстати, по такой монете определили возраст Казани. Считал, что Казань моложе, а когда нашли монеты, уже подтверждающие, что Казань существует тысячу лет, вот мы с вами праздновали праздник тысячелетия». А вот перед вами гривна. Гривна – это тоже одна из видов российской валюты. Гривна – это определенное количество ценного металла. Это, это золото. Им, рассчитывали, им рассчитывались, им оплачивались. Но это подтверждение факта. Это гривна из, э, э, из ханских наших кладовых. Это ювелирное украшение, но гривна на гривну было очень много купить. Ну вот, например, скажем так, какая самая большая сумма денег? Как вы считаете? Ну, ну миллиард сейчас не будем брать, это уже не миллиард, конечно. Но примерно милли... Тихо, тихо, тихо. Нет, но вы, конечно, в математике знаете много лучше, чем я. Но вот примерно давайте считать, что гривны – это миллион. Хорошо? Все, договорились. Значит, и практически в зависимости от веса, от кусков, и кусок... Могли использовать в качестве денег. Что там у нас еще дальше? Так, и затем мы с вами сейчас говорили о металлических деньгах. То есть отрезали, то есть взвешивали. Это у нас металлические деньги. Но как вы считаете, металлические деньги удобны? Не зря же китайцы придумали с дырочками, чтобы их не потерять. То есть они не умещались ни в одни кошельки, все кошельки составляли из себя некоторые мешочки и тогда Китайцы решили стали думать дальше да люди стали думать торговцев же грабят все то есть они стали думать дальше как же сделать что-то удобнее и они решили сделать какие деньги купюры бумажные деньги вроде складывать удобно хотя тоже много вопросов очень много вопросов о золотом содержании, о серебряном содержании. Вообще первые деньги появились, бумажные деньги появились в Китае. А вообще, как вы считаете, бумажные деньги это удобно или нет? Да. Почему? Хорошо. А какие сейчас самые популярные деньги? На картах, потому что в банке что? появляется зарплата, и можно легко с любого банкомата мира снять деньги, определенную сумму, которая там лежит. При помощи карточки, да? При помощи карточки, пин-кода. Так, еще раз, вот вы, видите, а тут девушка так долго руку тянула. Карточкой. Карточкой, хорошо. То есть мы сейчас с вами заговорили и об электронных деньгах. То есть мир развивается, торговля развивается, и средства обмена и оплаты тоже меняются. Правильно? То есть из неудобных, непонятных, бесформенных металлических изделий мы с вами получаем красивую, оригинальную, с нашим с вами дизайном пластиковую карту. Скажите, пожалуйста, а почему вообще монеты и деньги круглые? Ну, потому что, ну, так удобнее, наверное. Так меньше места занимает. Так, еще. Да. Не очень удобно, ну, потому что они круглые, могут окатиться еще. А, укатиться. Да. Ну, вообще, вот первый мальчик ответил правильно. То есть круглая форма была выбрана по удобству. Во-первых, все концы, отрубленные деньги, они же были квадратной формы, и они стирались. И менялся, в процессе стирания менялся, Номинации веса. И поэтому нужно стало делать круглые формы, чтобы они не стирались. Это понятно. Ну и карман могут пороть? Конечно, естественно. А тут вроде как бы удобно. И мешочки хранились. Но мы видим, как всегда, как у нас сейчас развивается торговля, что у нас происходит. А вообще, вот скажите, как вы считаете? Вообще деньги нужны? <связать> Почему? Деньги вообще нужны, потому что они этот в кошелёк помещается и только из-за этого. Только да? из-за этого, да? А с другой стороны, это ну алчность там появляется. О, как а тебе хорошо. деньги нужны самому? Ну Но... или это алчность? Вот, пожалуйста, оранжевый микрофон с этой стороны. Деньги придуманы, чтобы покупать разные вещи, а то если мы не будем покупать вещи, то, например, еду не будем мы покупать на деньги. И тогда мы можем умереть с голоду. Гумерна, у нас вот э, я хотел задать ага. вопрос детям при вас. Давайте. Э, у нас сейчас и школьникам выдают карточки, да, при по помощи которых они могут э, в столовой что-то купить. Скажите, а у кого э, такие карточки есть в школе? Вы... О, О, банкиры они... все да, ждут да, да, только, да, да. когда родители перечислят им деньги на карточку. Опустите руки. Так значит, мы с вами примерно знаем, что деньги – это средство обмена, прежде всего, потом средства оплаты, что деньги появились очень давно, и деньги никогда не умрут. Так или не так? Вот я думаю, что ваши родители, наверное, а особенно ваши бабушки и дедушки, знают другую теорию. Но я сегодня на ней останавливаться не буду, потому что… Вообще считалось, что придет такое время, и деньги будут просто не нужны. Но это будет такая высокая степень развития общества, что... Родители помнят такое время, им об этом говорили. Да, но ну, я надеюсь, тут все-таки родители достаточно молодые. Вот скажите, можно жить без денег? Да! Мне не разделились, мне не разделились. Ну, Кто за то. У кого нет денег, тот может без них жить. да. Ну ладно. Тогда, вот, вы понимаете, эти вопросы, ну, я не буду говорить о том, что их решает или учат этому в нашем институте, но я бы все-таки хотела пойти к тому, как что падает. Рубль падает или курс падает? Вот, молодцы. Молодцы, они знают, что такое курс рубля. А мы тут им сказки рассказываем про монетки. Значит, Итак, уважаемые студенты, что мы с вами знаем? Мы с вами знаем примерную историю денег, правильно? Примерно, как они получили свою круглую форму, как они обмениваются. Итак, сейчас мы придем, что у нас уже есть бумажные деньги и вопрос, что же происходит у нас сейчас с рублем. Что у нас сейчас происходит с нашей валютой? У нас он падает в курсе, потому что э, э, к, на, как же его там? Мы в курсе. Э, это э, Обама п, п, думает, что надо, п, п, п, чтобы а при чем доллар. Здесь Обама? Но, потому что к, к, к, ну, в общем э, евро растет, доллар еще поменьше, но а, до, а доллар фу, рубль падает. У нас падает. еще есть версии. Вот бордовыми Так, еще пожалуйста. какие версии? Потому что цены на нефть повышаются. Или понижаются. Или понижаются. понижаются. понижаются. Что-то с ценами на нефть происходит, да? Так, еще что-то. Вот еще происходит? оранжевый, пожалуйста, микрофон. Я к тому мальчику обратиться, который сказал то, что Обам. Зачем Обаме это, если он хочет, чтобы доллар был высокий? А доктор состоит из рубля. Это начинается уже дискуссия, внутренняя Дискуссии. Да. Да. Так, пожалуйста, вот желтый микрофон. А, угу. ц... а, цена рубля падает, стоимость рубля. Так, хорошо. Так. Еще у нас какие варианты? Вот, пожалуйста, оранжевый микрофон. Еще у нас есть варианты ответов? Один рубль почти никогда не используют. Почему? Ну, потому что мало денег стоит. А, мало денег стоит. Понятно. Все с вами еще, так, еще, еще я хочу послушать Еще есть варианты, да, пожалуйста, ага, Рубль падает, потому что сейчас время кризиса, доллар растет и евро тоже растет. Ясно. Но если время кризиса, почему они не падают тогда? Ну ладно, это вопрос другой. Так. Значит, ребята, давайте э -э вопрос, что... Ну, вот здесь история. Кстати, вот эта картинка взята не из России. Вот эта картинка из, э, взята из истории э, Великой депрессии, которая происходила в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Значит, давайте мы с вами следующее поймем, попытаемся понять. То есть курс каждой валюты валюту настолько, сколько стран. Сколько стран в нашем мире много. У каждой страны есть своя валюта, которой они рассчитываются. И курс той или иной валюты зависит от состояния экономики в той или иной стране. Это понятно? Так вот, элементы кризиса сказываются на том, что меняется курс нашего рубля. Ясно? Ясно. Но есть такое понятие, как резервная валюта. А что это такое? Резервная валюта – это та валюта, которая находится, ну, про запас на черные времена, там, запас денег. А, а что мы можем отложить в запас? Ну, вот, То, что и... не потеряет своей стоимости? Да. Вот. А какая валюта сейчас в мире резервная? Пожалуйста, оранжевый а микрофон. микрофон. Ну, золото, например, там. Оно никогда не, не Да, она никогда стоимость не теряет. А есть ли какие-то валюты? А валюты вот мира, глава... которая, в которых хранится. Ну... То есть не только же в золоте ну, хранят страны. Быть... Ну, может быть, доллар тогда. Так, Ларда, еще какие еще варианты? Какие валютах? Еще. Вот сразу видно, е... люди ездят в Европу. Ага. да да пожалуйста. Евро. Евро, Евро, доллар, еще варианты. А, а на Востоке, на Востоке, а на Востоке какая что? валюта такая мощная? Нет, фунт это Англия. Юань. Юань, да. Юань это Китай. Итак, резервная валюта, это не хранение денег э, про запас, а сохранение денег в той валюте, которая самая но востребованное в мире. На сегодняшний день в мире, в мире считается резервной валютой – это доллар. Евро пытается подняться до статуса резервной валюты, но пока это резервная валюта Европы. Ясно? И не всегда цена на бирже отражает ситуацию в мире и в экономике. Все понятно? И если евро… Дорогой с долларом – это не значит, что это очень плохо. И yeah. если валюта падает, это тоже не значит, что это плохо. Например, есть такая валюта японская, как yeah. иена. Yeah. Там вообще курс в соотношении с долларом очень в тысячах и в десятках тысяч. Поэтому не всегда курс говорит, что все плохо. Вообще деньги… Это не соотношение рубля с дол к доллару, это содержание золота в той или иной валюте, понятно? Потому что все началось с ценных металлов. Мы не зря вам рассказывали эти сказки про золотые гривны, все эти истории про металл, про слитки. И все начинается с золотого содержания бумажных денег. Все ясно? Так, хорошо. А теперь давайте мы с вами повторим. Что же такое деньги? Это средство обмена. Или средство, или средство платежа. Так. Хорошо. Почему деньги круглые? Потому что их рубили. Ну, да. Потому Ещё что так версии, удобно. Пожалуйста. Рубль, потому что его рубили. А... Быстрее, быстрее, быстрее. А, круглые деньги, а потому нет. что так удобно. Вот. Бумажные деньги это? Это купюры. Хорошо, которые имеют золотое содержание в той или иной стране, понятно? И купюры бывают разные в зависимости от страны, это понятно. А теперь вам задание. Если бы вы были президентом, какие бы вы выпускали деньги? Да. Я бы выпускала тоже круглые, они удобнее. Хорошо. И они не пачкают, ну как бы удобнее. Их. И вот бордовый микрофон, пожалуйста. Угу. Я бы тоже выпускал круглые монеты и все время рублей. А из чего? Из, из алюминия, потому ну потому что это не такой дорогой металл. Так. А я бы создавал и монеты из бронзы ну, в форме овала, чтобы удобнее было носить. Я бы создала золотые монеты. Хорошо. А как, бы, а как назывались бы ваши деньги? Мне кажется, удобнее всего было бы сделать электронные деньги. Вот. Так. А. Хорошо. Тогда так. вам задание. Вы должны нарисовать те деньги, которые вы хотите придумать. И нам выслать по электронной и почте. И выслать в нам на электронную почту. Понятно? Если электронные деньги, тогда форму карточки и рисунок на карте. Деньги распечатать – это, ребята, статья. Да. Вот я всегда, когда прихожу к вам, я всегда говорю, надо всегда приходить с юристами. Потому что подделка денежных знаков карается законом. Ребята, интересная была сегодня лекция. Ну тогда, раз это было интересно, давайте поаплодируем на Элегу Спасибо. Мировне.